Вот так выглядит сам адвент календарь, очень красиво украшен, посмотрите его с этой стороны, здесь вот здесь у нас открывается вот такая дверца, отклеим скотч и открываем нашу дверцу, которая прячет наши подарочки. Как же все красиво выглядит, как же все красиво оформлено, мне очень нравится такой цвет, очень нежный, очень красиво смотрится и хочется скорее открыть уже первый номер. В первом номере мы находим вот такую миниатюрную версию лака, по-моему, это оттенок бордо, и 5 мл он. Номер оттенка 50 и название бордо, действительно, такой красивый, благородный бордовый цвет. С удовольствием его попробую. Давайте поставим его вот сюда. Второй номер у нас уже побольше, ячеечка, надеюсь, там будет полноразмерная версия. Давайте открывать. Действительно, здесь достаточно большое, большой флакончик. Достаем его и видим вот такой красивый белый фигурный флакончик. И это у нас завершающее покрытие, верхнее покрытие, которое нужно наносить на лак. 13,5 мл. Это полноразмерная у нас версия, поэтому... Это очень хорошо, очень приятная находка, что есть уже у нас полноразмерная версия. И мы идем дальше, приступаем к поиску третьего номера. Третий номер, третий номер, где же ты у нас? Третий номер у нас вот здесь. И давайте же его встроим. Ух ты, еще одна большая бутылочка, еще один большой флакончик. Давайте его доставать. Тоже очень красиво оформлен. Посмотрите, какой красивый э, флакончик. И он уже вот в таком красивом, ярком, темном оттенке. Вот у нас в первом номере был вот такой оттеночек, и здесь немножко похожий, но более темный. Это также у нас полноразмерная версия, которая также объемом с половиной миллилитров. Это очень круто, что у нас уже сразу появляется вторая полноразмерная версия. Надеюсь, что мы так продолжим и дальше. Вот четвертый номер. И извлекаем здесь еще один флакончик, по-моему, тоже полноразмерная версия. Сейчас с вами увидим. Так, как-то его так достать. Хорошо он тут сидит. Опа! Получилось. А, какой красивый оттенок. Слушайте, очень напоминает вот, оттенок самой коробочки. Посмотрите, очень приятный, красивый оттенок. И, по-моему, это полноразмерная версия. Go Go Geisha называется этот цвет. Номер у него 431. И это снова полноразмерная версия. 13,5 половиной миллилитров. Это просто восхитительно. Прекрасный цвет, очень люблю такие нейтральные оттенки, обязательно буду им пользоваться и очень радуюсь, что это полноразмерная версия. Давайте перейдем к пятому номеру и его найти. О, какое большое отделение! Посмотрите, какое большое отделение у нас у пятого номера. Так, а это у нас сопутствующие подарочки. Вот такой приятный бонус мы получили, чтобы удобно делать маникюр и педикюр. Очень пригодятся вот такие штучки. И это тоже приятная находочка, так как для маникюра и педикюра они обязательно пригодятся. Что же, что же, у нас в шестом номере, и вот шестой номер, открываем его, и тут снова полноразмерная версия. Мне уже все очень нравится. Номер 92 и очень красивый переливающийся темно-синий цвет. На ногтях, думаю, будет безумно красиво все это выглядеть и будет смотреться очень эффектно и впечатляюще. Снова 13,5 мл, то есть это еще одна полноразмерная версия. Пока просто меня безумно радует этот календарь. И давайте перейдем к седьмому номеру. Какой красивый оттенок, я очень люблю такие, знаете, переливающиеся металлизированные цвета, и видите, даже у меня такой похожий маникюр, и вот похожий красивый лак у нас называется он. Гаджет-фри, номер у него 610 и тоже снова-снова полноразмерная версия. Как это замечательно, что у нас такой прекрасный ленд-календарь, который радует нас очередным номером и очередной полноразмерной версией. Мне кажется, это просто замечательно и очень хороший, хороший показатель. Давайте перейдем к следующему номеру. И что же мы найдем там? Восьмой номер, открываем. И тут у нас уже миниатюрка. Но ну, что же в этой миниатюрке у нас скроется? Давайте откроем и посмотрим. И это у нас топ, то есть верхнее завершающее покрытие. И я думаю, что э, тоже это очень полезная вещь. То есть мы э, можем здесь сделать полноценный маникюр, покрасить лаком и завершить, сделать вот таким топом покрытие, чтобы оно э, дольше держалось. Я надеюсь, что мы здесь найдем еще базу. Девятый номер, номер у нас вот здесь в уголочке. Давайте посмотрим, что же там будет. И в девятом номере тоже очень красивый оттенок. И тоже вижу, что уже у нас полноразмерная версия. Как же это круто, что так много полноразмерных версий. Вот такой красивый оттенок. У него название uh, Spin the Bottle uh, и 300 12 номер, 312 номер, очень красивый, тоже нежный цвет, такой нюдовый, и действительно вот эти оттенки можно вот чередовать, в зависимости под настроение какое. На очереди у нас 10 номер, открываем его поскорее, поскорее, поскорее, еще одна полноразмерная версия, слышите, это просто какой-то подарок судьбы Не знаю, очень хороший календарь, столько полноразмерок. И здесь у нас очень красивый белый цвет. Белый цвет вообще универсальный. Он подойдет и для французского маникюра, и для чего-то, какого-то декора, например. Если вы хотите сделать какой-то стемпинг или еще что-то. То есть полезная находка. И действительно он всегда пригодится. Вот такой чистый белый цвет. Так он и называется. Цвет белый, номер у него 1 и 13,5 мл белого цвета полноразмерная версия. И в 11 номере снова полноразмерная версия. Ура! Слышите, очень хороший календарь. Просто безумно меня радует. И этот цвет такой тоже нежный, красивый. И называется он, кстати, мадемуазель. Вот такой нежный, женственный, легкий, девичий оттенок. Я думаю, что он подойдет для нюдового маникюра. Очень красивые оттенки. Мне нравится, что здесь есть и яркие. То есть на какие-то мероприятия можно накрасить какой-то более яркий, интенсивный цвет. И для повседневного маникюра у нас уже есть красивые такие нюдовые оттенки. Очень предусмотрительно. Молодцы, кто составлял календарь. Перейдем к 12 -му. Номеру. И здесь у нас какой-то сопутствующий товар. Давайте посмотрим. Я думаю, что это, скорее всего, какая-то жидкость для снятия лака, возможно. Да, действительно. И здесь у нас жидкость для снятия лака в таком мини-формате, но тоже достаточно полезная вещь. 25 мл в этом флакончике и средство сделано во Франции. Такой интересный моментик. Переходим к 13-му номеру. 13 номер. Что же в этой цифре такого? Тоже красивый полноразмерный флакончик. Посмотрите, какая красота. Очень красивый оттенок. Очень красиво он выглядит. Называется, сейчас прочитаем название, Лаписов Лакшери. Честно говоря, не совсем знаю, как это у нас переводится, но знаю, что номер у этого оттенка 94. Выглядит он тоже очень красиво. Такой, знаете, нежный голубой цвет. У нас был вот такой яркий оттенок. Есть теперь такой светлее. Можно их сочетать и делать какой-то маникюр. Следующий у нас 14 номер. 14 номер на подходе. И тут какая-то маленькое отделение. Ух ты! Так, здесь я подозреваю, что, наверное, будет уже база. Похожий тюбик мы нашли с верхним покрытием завершающим. А здесь у нас будет, скорее всего, какое-то базовое покрытие, я так подозреваю, называется оно Here to Stay, здесь, чтобы остаться, наверное, да, вот такое средство, 5 мл, миниатюрка, и в 15 номере мы находим тоже очень красивый, темный такой уже цвет, оттенок 611, а называется он Generation Zen. Вот такое интересное название, выглядит он таким темным, кстати, интересным, кому-то, может быть, больше нравятся темные оттенки, вот, вы можете попробовать такой цвет, достаточно необычный. Кстати говоря, лаков у нас тут очень много, и если вы какие-то, например, лаки больше любите, какие-то меньше, вы просто то, что вам не нужно, можете подарить своей подружке или маме, или сестре, и тоже они будут счастливы, например, что вы с ними поделились такими хорошими лаками. 16, вот вот здесь 16 номер, посмотрим, что же там, ух ты, и здесь я сегодня буду постоянно говорить ух ты, потому что мне все очень нравится, а здесь у нас тоже очень нежный, красивый оттенок, и это серия лаков Экспресси, очередной у нас лак, и это полноразмерная версия, он идет в 10 миллилитрах, это полный размер, и цвет тоже очень красивый, называется он First Love, первая любовь, как, как, как романтичный, как красивый, и оттенок тоже очень красивый, номер у него, я так понимаю, номер 10 указан, и все тоже очень красиво, посмотрите, какие флакончики все изящные, все с фирменными названиями. У нас 17, вот он 17 номер. Ой, тоже очень красивый оттенок, люблю такие оттенки, они э, хорошо смотрятся в повседневности. Красивый, красивый жемчужный такой цвет, оттенок номер 604, и называется он Press Pause. А, нажмите на паузу или поставьте на паузу, то есть поставьте на паузу суету, и сделайте себе вот такой маникюр. Очень красивый оттенок, мне нравится он такой, знаете, серовато-лиловый. 18 номер тоже достаточно большой, думаю, там тоже какой-то сюрпризик. Открываем его. Так, и у нас тут действительно вот такая а, фирменная пилочка, наверное, да, я так понимаю. А, такая подарочек, чтобы мы могли сделать красивый-красивый маникюр, нам подарили вот такую еще и пилочку фирменную от Эсси. Тоже очень полезная вещь, особенно если вы собрали сделать маникюр, без пилочки никуда. Дальше идем к 19 номеру, давайте его здесь найдем, вот вверху я нашла, нашла, нашла, открываем, тоже очень красивый оттенок, смотрю, у нас тут лежит, давайте его извлечем, тоже достаточно нюдовый, симпатичный, такой же без розовинки, больше такой телесного цвета, и также здесь он называется Spin the Bottle, по-моему, что-то у нас такое уже было, да, действительно, посмотрите, есть у нас полноразмерная Spin с номером 312 и есть еще и миниатюрная версия этого же оттенка. Так, ну что же, интересная такая ситуация, как же так у нас получилось, что два оттенка совпали, ну ничего страшного, пойдем дальше, посмотрим, что же еще есть. Ух ты, 20 номер. Да, действительно, 20 номер нам подготовил хороший сюрприз. И здесь у нас какая красивая бутылочка. Посмотрите, как она элегантно и красиво оформлена. Она называется даже так и называется сатин слип, то есть сатиновая комбинация такое легкое. Название интересное, женственное, оттенок у нас номер 692, и посмотрите на этот красивый флакончик, просто сама женственность, сама элегантность, очень-очень красивое оформление, и цвет действительно тоже мне очень нравится, хочется его быстрее попробовать. После 20 номера идет 21, поэтому немедленно его открываем. И в 21 номере снова полноразмерная, полноразмерная версия. У нас идет тоже еще одна, эта серия Экспресси, это оттенок у нас Air Dry, номер 340. Очень красивый тоже цвет, в совершенно противоположном от того, что мы находили. То есть мне очень нравится, что а, здесь на любой вкус каждый себе найдет. Вот есть и такие а, розоватые оттенки, и серовато-голубоватые. То есть а, девушки с любыми а, предпочтениями в лаках найдут для себя здесь а, красивый и подходящий цвет, ну или смогут поэкспериментировать с тем, что раньше не пробовали. Это очень удобно. Можно лаки сочетать по-разному и играть с ними с разными оттенками. И найдем там 22 номер. Что же у нас здесь? Ух ты, это масло для кутикулы! Это масло для кутикулы, тоже отличная, отличная находка, если вы собрались сделать маникюр, куда же, куда же без него, то есть это э, очень предусмотрительно, э, у нас вот такая вот миниатюрочка, масло для кутикулы тоже появилось, 5 мл, э, мне кажется, это прекрасный вариант, что мы собрали э, весь набор, пусть даже в миниатюрах, но у нас есть, получается, Масло для кутикулы, топ и, я так понимаю, базовое покрытие. Все, все, что необходимо для маникюра. Это замечательно просто, что у нас календарь обеспечивает нам возможность сделать полностью маникюр от и до. Это очень круто. 23 номер. И там полноразмерная версия, как же это классно, находить большие лаки полноразмерные. И такой, знаете, очень такой темный прям номер у этого оттенка 88. Он такой, знаете, уходящий в черный. Надо будет его попробовать, и мы с вами увидим на пробнике, как же выглядит этот цвет. Очень интересно. Давайте посмотрим, чем нас порадует последний завершающий номер этого адвент календаря. Очень интересно. Вы готовы? Открываем. Очень, ну, конечно же, куда же без красного лака, без классического красного лака. И в 24 номере специально такой а, красный классический яркий цвет. А, так он и называется, Really Red. Оттенок этот называется, и номер у него 60 Действительно, насыщенный классический красный цвет, точно он должен быть у любой девушки в запасе на всякий случай. Итак, что же мы получаем? В этом адвент календаре мы получили 16 полноразмерных версий. Но это, по-моему, рекорд какой-то. 24 номера, 16 из них полноразмерные. 6 миниатюры и только 2 сопутствующих товара. Адвент календарь в испанской версии. Как вы видите, вот это такое оформление, это именно испанская версия, и она меня очень сильно порадовала В немецкой версии он выполнен в виде большой бутылки. Коробочка сделана похожая на эту, но в виде флакончика. И там, к сожалению, статистика чуть-чуть похуже. Там только 9 полноразмерных, 10 миниатюрок, но ну, а остальное все 5 штук. Это сопутствующие товары. Я заказывала именно испанскую версию этого адвент-календаря, потому что я хотела получить как можно больше полноразмерных версий лаков. И я это и получила. Я очень довольна, очень довольна адвен календарем, очень довольна производителем. Ну, а сейчас мы заканчиваем. И я с вами прощаюсь. Надеюсь, что мы с вами еще увидимся в следующих видео. Всем пока!